Доброго времени, Сергей Калинченко, Москва. У нас великолепная команда, успех вместе, великолепный бизнес. Можно не говорить о том, что он нам приносит. Я имею в виду, это одна из лучших программ для бизнеса, для любого построения бизнеса. Это и роботы, это и сайты, это все что угодно. Но у нас еще есть супероружие. Супероружие – это наш наставник, это Андрей Шаурок. Когда великий Рэнди Гейдж на своей конференции сказал, что он за 7 лет пребывания в компании, Набрал 268 человек. Я могу сказать, что наш Андрей Артурович за почти что полгода набрал более 300. Вот выводы делайте сами. А на нашем тренинге он, как великий мастер, просто повернул все шарики и ролики в одну сторону. То есть как кубик Рубика собрал у каждого в нашей голове то, что должно быть. Мы признаем, что нам делать, как нам делать, куда нам идти. Он показал наши цели, показал наше будущее. Это наш лидер, это наш успех, это наша команда.